Всем привет, пупсики. Сегодня я готов вам сказать, что, короче, этот ЗНГ. NG... Никакого такого прикольного новогоднего видео не будет, как было в прошлом году. Я бы снимал. Вот моя новая мышка что-то ли подлетела в просмотрах. 250 просмотров уже, вот это, конечно, жестко. Также какой-то видос, типа, как поставить Майнкрафт на другой диск, который вообще до этого не залетал. Уже набрал более 3000 просмотров, и это, конечно, классно. Всего 15 тысяч просмотров на канале, 330 подписчиков. Конечно, по подписчикам ничего нового. Но если вы вообще там, ну, где-то где кто-то жив, то я бы продолжил снимать сериалы по Майнкрафту, такие как Школа. Мне очень понравилось снимать этот сериал. Смотрю насчет возвращения Пукова и все дела, короче, ну... Вот такое не собираюсь затягивать короче все что я хотел сказать это с новым годом и чтобы у вас все было хорошо и чтобы у меня тоже все было хорошо ну, давайте вот это вот чтобы у меня все было хорошо это нужно постараться там активчик свой проявить на этом видосе и тогда я все пойму и пойму что вы реально хотите что-то смотреть вообще Rollercoaster, baby girl, let's go to Bora Bora Let's